лежал из-под стражи враг Германии, журналист Зигмут Голембар, 36 лет, среднего роста, худощавый. Объявляется всем за выдачу беглеца награда за укрывательство расстрелу. Тебя ищут немцы. Моя семья. Что с ними? Живы? Нет. Обыскать помещение, проверить документы. Немцы идут сюда. Сигмунд, швабы идут. Тебе нужно бежать, Сигмунд. Твое дело. Шляпа. Твое оружие и перо литератора. Может быть, тебе удастся пробраться за границу, Зонтик. Там ты будешь опять писать, продолжать борьбу. Как зовут? Станислав Орлик. Почему бежал? Не, не знаю, пане. Простите, я испугался. Пропустить. Отец Йорис, несмотря на болезнь, вечернюю мессу буду отправлять я сам. Пройди в закрись. Все это кара за бессмысленное сопротивление. Есть только один путь к мирному труду на благо нашего народа. Этот путь ⁇ спокойствие, покорность и порядок. Судьбы Польши в наших руках. Вам нужно. Выступая по радио, вы говорили о судьбах Польши. Я хочу спросить, как я могу служить ей? Ах так. Очень трогательно, что вы обратились с таким вопросом, по сути дела, к незнакомому человеку. Ну что ж, вы все обязаны честно помочь у себя в доме организовать новый порядок. Честно служить немцам? Я сказал новым порядком. Это одно и то же это нужно для сохранения польши это вы депутат сейма полковник польской армии советуете изменить своему народу кто вы такое что позволяете себе так големба Следят. Я знаю. Где Янек? Колосовский? Да. Он переехал. Куда? В Мазовецкое Мы встретимся у него. Хорошо. Туда. Это семь мертвых швабов, янок. Ты же хорошо стреляешь, я знаю. Ты и теперь не промахнулся. И все таки промахнулся. Для тебя надо оставлять восьмой. Последний, янок. Последний, а не первый. Надо драться, Янек. Как зовут этого шваба, который хотел сделать тебя маляром? Господин Бюров, я пью за вашу сестру, мадам Ферке, замужественную северную женщину, ее супруга, господина Ферке, достойных представителей нашей великой расы. Счастливые потомки оценят ваш подвиг в этой дикой и мрачной Польше, куда, по воле фюрера, и вы, воинственные переселенцы, и мы солдаты вместе несем. Найдена записка, подписанный Колосовский. Кто такой Колосовский? Колосовский это польский художник, который застрелился год тому назад. Так кто же парень Колосовский? Осторожник! Не смейте пить! Ты живишь, он не может за него. Как вы? Спасибо. Кто был этот Невец? Вилли Грос, спекулянт, приехал открывать торговлю. Торговлю? Его знает в городе? Куда? Я чужой в этом городе, никого не знаю. Без документов. Куда бежать? Бегите за вису. На острова. Там есть люди, они помогут вам найти выход. Паника. Хватает людей, направляют их при вокзальной лане. Во попали попались Юзеф и Казик Квитковский. Вам зыкнуть поручено освободить людей и перебросить их в вислу. поверить тому, что человек произошел от обезьяны. Лейтенант, шутит, лейтенант весел. Лейтенант, наверное, что-нибудь принес на комиссию. Есть у меня одна вещь, но я ее продам в Берлине. Повесьте на видном месте. А что это? Объявление 50 тысяч марок будет уплощен тому, кто выдаст немецким властям или укажет место пребывания бандитов Колосовского. Комендант города майор Фон Штольмс. О! Лейтенант, Орюм Кувина. Нет, Гросс, не могу. Займ. -то. Спешу на вокзал. Нужно отправить в мини ферки три сотни польских рабочих. Три сотни? Так много? Эти поляки дохнут, как мухи. Нужен запас. Не забудь про объявление. Лейтенант, а когда отправка? Ровно в восемь. Квартирмейстер шестого корейского полка ворон Стефан Федорудич. Приветствую героев испанских походов. Фу, у вас острые глаза. Знаки доблести старых войны вселяет нет трепет. Надеюсь, в России я тоже что-нибудь заслужу. Не думаю. Я был под русским городом Тула и видел. Ваши солдаты боялись ходить в атаку. Святой Стефан. Так передо мной не только герой Мадрида, но и ветеран русской войны. В этой проклятой богом больше, я полагаю, вы скучаете и рветесь в бой. Я, положим, сейчас никуда не рвусь. Эта русская сейчас сидит у меня вот здесь. Теперь очередь других воевать. Хотите? Сущие пустяки. Ну, говорите. Наш генерал приказал нам приготовить казармы для нашей бригады, а раз от дня на день прибывает на станции Чарный, но... Ну, ясно. Вы хотите получить у меня этих польских рабочих? Вы волшебник. Не могу. Они имеют назначение. Что же мне делать? Вы поймите, генерал, я согласен заплатить любую цену. Посмотрите, вы сказали станции Чарный. Да. На сколько дней они нужны? Три дня. Слово офицера. И все-все расходы я беру на себя. Mm. Ну, хорошо. Вы доставите боляков в имени Ферки. На три дня от этих польских обезьян, господин лейтенант. Рад знакомству, господин капитан. С этого дня сердце барона Федеручи принадлежит вам. Стоит, Франк? Ворон Федруччи, племянник министра. Я его давно знаю. От него? Угу. Так это мешок с золотом, а эти перки скупы, как голландцы. Давай два. Усердый куй он белит. Вот путевка, танцы чарные. I didn't. Какой ультр? Щепуха. Ультр работал в Дахау. Ультр работал в Майданике. Он и здесь прекрасно щелкает этих поличишек. Ему можно позавидовать, счет побери. Щепуха. Но По таки ультры за нос. Попробовал бы он поводить меня. А, да, Алло, дорогавка! Чем состав польских рабочих? Порон Федручи, Вы плохо работаете, Гаух. Состав спледными освобожден Колосовским. Но совершено преступление. Человек, именующий себя Колосовским, захватил группу польских рабочих и призвал их к бунту и мятежу. Своими действиями он пытается очернить весь польский народ в глазах немецких властей. Он вселяет бессмысленные и зловредные мечты сердца темных элементов, которые помогают ему в его преступлениях. На что надеются эти люди, когда теперь даже ребенку ясно, что для польского народа есть один путь – благоразумное сотрудничество с германским государством. Слушается дело о соучастии в организации бандитам Колосовским массового побега рабочих из эшелона – направленного в имение Пферке. Авиневый Кумлич, вы узнаете эту форму? Нет. Авиневый Багушевский? Что? Не прикидывайтесь, дурачком. Я вам задаю тот же вопрос. Узнаете ли вы эту форму? Не узнаю. Позвольте, значит, вы не видели венгерского офицера. Который стоял рядом с вами на паровозе? Нам запрещено во время работы глазеть по сторонам. Обвиняемый Комыч! Господин Лейтенант! Где наш лимундир? Уже с дорожной рядом с местом, где колоссовские особые... Понятно! Простите, фрау, но если дела дело, да. еще один. Пожалуйста, мы не спешим. Офицер, которого встретил на станции. Был в этом мутить? Возможно. Не можете ли описать нам его наружность? Это был элегантный офицер с черными усиками. Хлыщ. Хал? Да, это был лысь. Пецвед Бельберг проверить, почему погас свет. Лейтенант Рас, почему погас свет? Случайность, господин Овершарфюр, Рубельник был плохо включен. Обвиняемые Комлич и Багушевский, вас задержали на квартире к Синзайорисову? Вы же знаете. Кто вас направил туда? Спросите об этом у рыжей она все знает. Объединяемый Ковалич. Лейтенант Рабс. Убрать публику, удвоить наружный караул. Они убьют нас. Ничего, Бог не выдаст свиней, не съест. Очистить совсем. Крестьяне Стефан Ракушка и его сестра Юлия, вы признаете, что оказали сопротивление имперским властям? Как же, пане, признаю. А только сопротивления не было. Как? ты избил стражника. Ты провалил голову пану старости. Ты оглоблий, Езус Мария, оглоблей, разбил автомобиль мирных переселенцев Фраупферки и Наконец ты осмелился поднять руку на солдата германской армии и даже пытался отнять у него оружие. Руку на шваба? Прошу прощения на немца. Да что вы, как можно? Да я ударил его ногой, ногой, а не рукой. Кайс ударил два-три разочка и то в спину, или чуть пониже спины, что не так уж и больно по нове суди А винтовку так ее шваба, прошу прощения, немец, уронил, а я подобрал, чтобы не затерялся. Так разве же это сопротивление? Юлия Ракушка, вы подтверждаете показания вашего брата? Да, пани. Она сама проклятая дикая кошка. Да, и ты сама? Оскорбила. Я только царапалась. А я Лейтенант Рабс исправить повреждение проверить охрану. перерыв. Продолжать. Отписано Колосовским. Да, опять колосовским. Я принял меры. Думаю, что это пустая угроза. Хорошо? В Сонзярис, вы обвиняетесь в том, что укрылись на квартире Бугушевского и Комлича. И в том, что помогли бежать врагу империи и даже переодели его в свою султану. Я помог сохранить человеку жизнь. Вснзярис, сознаетесь ли вы в том, что Самвуна костела призывали крестьян к сопротивлению немецким властям? Как пастор я обязан был вступиться за своих прихожан. Ибо людей гонят с дедовской земли, отбирают скотину из карб. И все это в пользу немецких переселенцев, которые ведут себя, как волки в овечьем стаде. Сензерис, помните, что вы поляка. Да, я родился и умру поляком. А вы хотите и сын польской матери, а будет а Обвиняемый помощь! Прокурор Валишевский, ваше слово. Как прокурор я обязан обвинять этих людей, а как поляк я должен их защищать. Короче там. Но как же их защищать? Сегодня единственная наша защита оружие. Nuri! неприлично играет роль глупого гонца. Очень утомились в тюрьму. Если Колосовский не будет найден, вы отдохнете на Восточном фронте. Вчера я повесил двух Колосовских, а сегодня я не завидую тому, кто займет мое место. Колосовский это легенда. Что такое? Моришавский. В саду связан. Ну, фантасмагорье, пан комиссар. Кто связал? Колосовский. Убрать, убрать, убрать! Эй, вы! Выбирайтесь отсюда, его из с города, зависло на острова. Слышали? Ускорей, ну, скорей! Во всей Польше есть один человек, способный на это. Колосовский? Колосовский только имя. А человек? А человек это... Зигмунд Големба. Големба? Он? Да. Писатель, журналист. Тот самый, о котором я вам сообщал пять лет назад. Иллигарх так называемых антифашистских конгрессов. Вероятно, он известен вам, господин комиссар, по событиям в Испании. Наша агентура гонялась самим по всей Европе, но он всегда менял облик и исчезал. Возможно, вы правы. Мое предположение легко проверить. Каким образом? Казнь и связанных с ним лиц, произвести публично. Их народ и шума. Господин комиссар, вы не совсем изучили наш польский характер. Голенба человек азарта. Если казнь Ксенза обставить заманчиво... клавушку. Все понятно, согласен. Все? Все, господин комиссар. Прошу сюда, господин Венцель. Я не желаю, чтобы наши свидания были предметом широкого обсуждения. Мы дорожим вашей репутации. И вот что, у вас есть люди, ловушка, ловушка, но голен должен быть найден живым или мертвым, лучше мертвым. Что случилось, Карл? Не выдержали нервы. Колосоцкий? На этот раз Стефан Ракушка. За то, что ты, шваб с Кириллом посадил в тюрьму честных людей, за то, что жена твоя травит односельчан собаками и вообще за все старые немецкие грехи, которых я подробно не знаю, но хорошо знает их Ксензьорис, гореть вам в огне. Затем остаюсь Стефан Ракушко. Это целая банда польских мужиков. Они на днях стреляют на меня. Пусть это вас не волнует, Карл. Мужик это не Колосовский. Голову отрубим, ноги не пойдут. А голову Колосовского я вам выдам через 4 часа. Прошу, отдыхайте. А завтра будет спектакль. Завтра в 7 часов утра на кладбище святой Бригитты будут казнены следующие лица, изобличенные в измене германскому государству. Машинист Тадеуш Комлич, крестьянка Юлия Ракушка, ксенгс Еремия Йорис, комендант города и шеф гестапо, майор фонд. Приятный голос, а навевает тоску. Завтра, завтра. А ведь это будет действительно завтра. такие дураки, чтобы широко оповещать о казни трех поляк, в то время как они могут убрать их без шума. Это ловушка. И ловушка для меня. А я вижу только один выход. И игра это такова, что проигранной ставкой в ней, по всей вероятности, будет голова колосовского. Это Голембо Колосовский. Найдите его живым или мертвым. Ты больше не имеешь права рисковать своей жизнью, Зигмунд. Бросить старика, священника и девочку на растерзание этим швабским псам? Да, Замолчи! Весь остаток жизни моей мне было бы стыдно своего себя. Довольно! У майора войск знает час и место казни трех поляков. по дороге из тюрьмы он собирается освободить их будьте на страже, друг германского порядка тайте Харат. сейчас 25 минут третьего я считал бы необходимым перенос операции на более ранний час господин комиссар хорошо я позвоню ровно в 6 часов берите осужденных минимум охраны один-два человека не больше а Основной беру на себе. конвою, исключите список. вот так А я Колосовский. Колосовский? Вы Колосовский? Колосовский, Колосовский. Идиот. Десятый шанс вы повторяли, что я Ультер. Ультер? Ультер. Генрих Ультер. Генри Ультер. Ультер. А если вы Ультер, так скажите, откуда я вчера получил письмо, которое я вам читал? От а своей лоты из Рихмандаря. Она проще писать слать и шелку в балан. Вы? Это вы? А где же это польская свинья? А? Ключи! К машину с автоматиками! Как вы себя чувствуете, отец Йорис? Тихо! Хм? Мальчик! Не да. Стрелять умеешь, помнишь? Да. Когда -да, приготовьтесь. Бедею с некоторым опозданием. Да, но я не вижу героя, Карл. Проходи. В истории польского народа никогда не было таких трагических лет, как годы господства фашистов. К Косвинциму привел нас режим санации. Никогда эти люди не будут больше вершить судьбы польского государства. Тому порукой светлый образ Костюшка, поровшегося за свободу Америки. Тому порукой... Свободолюбивый дух Добровского, погибшего на парикадах парижской коммуны. Тому поругает наша честь, наша борьба и пролитые нацистами кровь нашего народа. Боевые друзья мои, величественные события последних дней вселяют в сердца надежду на скорое освобождение, ради которого мы не щадили своих жизней. Союзные ВСКА высадились во Франции, Красная армия перешагнула Вишну. А вместе с ними идут наши соотечественники, возрождённые польское войско. Семь, yeah! yeah! yeah! друзья мои, и мы свои усилия. Владычеству фашизма приходит конец. Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! У нас присутствует человек, имя которого вот уже несколько лет наводит страх на немцев. Видеть лицо этого патриота еще пока нельзя. Вот огни. Потушите огни. Слово предоставляется Зигмунту Колосовскому. У меня был друг, он застрелился. В оставленной им записке, которую я нашел здесь, у сердца, он послал проклятие швабам. Я взял его имя и именем его нес швабам месть. Но один человек это один, два человека это только два. Лишь когда они действуют по поручению и воле народа, они народ. Мы начинали одиночками. Теперь нас тысячи! Русской военный гений приближает час освобождения нашей многострадальной Родины. Два народа, польский и русский, после 500-летней искусственно раздутые вражды, готовы стать рядом в едином строю славянских народов. Позор нам будет и вечное бесчестие, если мы позволим швабам уйти живыми с нашей земли. Oh yeah! yeah. yeah. Искать. Вот только это. Кто тебя послал? Тихо, тихо. Вам нельзя волноваться. Что поют люди? Песню о Грюнвальде. У меня к вам просьба. Пожмите мне руку. Я не могу этого сделать. Сам. Мы вместе будем драться за нашу отчизну. Директор обновский лес. Ракушка укажет места. Здесь нас окрушат и уничтожат. Компич, вам, Иксензу Юрису, придется перейти в фронт и установить связь с польской армией и советским командованием. Надо достать оружие. Я очень рассчитываю на вас. Хорошо. Я достану оружие у немцев. Последняя шутка инвалида Гросса. Ну, ближе Как Там с оружием? Есть. На трофейном складе. И? Можете считать, что оно в вашей лавочке. Кое-что придется дать капитану Гау. Он теперь мой новый начальник. А старый? Взлетел на воздух. Этот оборотень Колоссовской забирайте Это тоже смерть. Я подумаю, что можно для тебя сделать. Я продал инвалиду Гросу Что? Четыре пулемета, два ящика винтовок, восемь ящиков ручных гранат, десять тысяч патронов. Юлия Ракушка! А это вам, Анна-Юлия. Добрый подарок. Дай Бог здоровья пану Зигмунду. О, мой друг, лейтенант! Давай, коллега, наконец. И только, но если хоть одно слово комиссару, что раб делился со мной, понял? Понял? Я не скажу ни слова, но у этой свиньи лейтенанта длинный язык. Он слишком много пьет. Фрейто Вильям Гросс, год рождения, 6-й, 22-я пехотная дивизия. Так, так, так точно, господин комиссар. Твоя сон, отспехнишь. Так точно, господин комиссар. За что крест? Город Клин, господин комиссар. Там я один убил двух казах и одного взял в плед. Дело было так. Все. Провидели? Документы в полном порядке, господин комиссар. Не совсем в порядке здесь. Мультиотварие, шоу, капитесь морд. Ну а теперь скажи-ка нам, Вильям Гросс, вроде Братья поляки, наступил решительный час в жизни новой Европы. С востока надвигается на нас чудовищный вал вольшевистской опасности. Помните, что только храбрая германская армия в состоянии спасти Европу и всех нас. Будьте лояльны германским властям. Поддерживайте новый порядок. Братья поляки, люди, называющие себя партизанами, выступают против этого порядка мосты, нарушают коммуникации в тылу германских войн. Тем самым помогает нашему общему врагу русским. Разоблачайте этих людей. Этот пенцер становится более опасным, чем это можно ему позволить. Прошу. Надо заставить его хоть однажды сказать правду. Вы можете это взять на себя? Да. И надо, чтобы эта правда была сказана громко. Понимаю. командования готовить прорыв на нашем участке фронта. На нас возложена почетнейшая задача – нанести немцам удар с тыла. Выступление партизан руководит полковник Калазорский. План выступления довольно прост. Вместе с украинскими партизанами внезапным ударом Юлиус! Юлиус! Юлиус! Юлиус! Юлиус! Нападение на станцию в районе дефополя стрелка! Что делать? Что происходит в городе? Что происходит в городе, я вас спрашиваю! Вам разрешается эвакуация на запад. Вы уезжайте в и Инструкции получите позже. Я остаюсь в городе и перехожу на легальное положение. Но вы слишком. Не беспокойтесь. Я буду вполне лоялен к новым властям и, может быть, признаю свои ошибки. Это спутает карту. Соберите своих людей и ждите распоряжения. Борис Цойчич! Борис Цойчич! Борис окружным комендантам, делегатурам. Предлагается немедленно осуществить следующее. Законспирировать штабы, тщательно укрыть оружие, боеприпасы, радиостанции. Наши позывные в дальнейшем. Сюда! Адишь? Включить микрофоны! чай, Поляки, в течение пяти лет вы слышали голос. Он пытался отравить ваши души и сердца, внушая покорность фашизму и ненависть к патриотам. Его вдохновляли издалека, из-за моря, с того конца Европы. Голос этот принадлежит человеку, который стоит здесь, Рядом со мной. И сейчас он скажет правду. Всю правду. Говорите. Меня зовут Васлав Денцов. Громче! Я лгал вам, поляки. А у людей, о которых говорил вам Голосовский, я призывал вас к подчинению немцам. Я сеял черные слухи о русских. Интрига, ложь, левитай. Провокации были моим оружием. Мне нет оправдания, я виноват. Правда, я был не один. Увести. Вы не убьете меня. Я знаю очень много. Я смогу быть вам полезным. Увести! Его будет судить народ. Пропустить.